Механическое движение относительно. Тело может покоиться в одной системе отсчета и в это же время двигаться в другой. Его положение, координата, различно в разных системах отсчета. Относительно и траектория движения тела. Например, точка пропеллера вертолета, летящего над землей, описывает окружность в системе отсчета, связанной с вертолетом, и винтовую линию в системе отсчета, связанной с землей.